Казанский федеральный университет заметно поднялся в глобальном рейтинге QS, Улучшив свои позиции на 50 пунктов. Среди российских вузов КФУ расположился на 12 месте. Кроме того, университет по-прежнему располагается в рейтинге выше, чем другие федеральные университеты. Для институтов попадание в предметные рейтинги является основным показателем эффективности. На сегодняшний день имеются хорошие результаты по гуманитарным наукам и искусству. Восьмое место по России. Университет нацелен на продвижение таких направлений, как лингвистика, английский язык и литература. С 2013 года, когда уже была утверждена программа повышения конкурентоспособности вузов, наш коллектив более адресно более конкретно работает в данном направлении. Для достижения таких результатов были изучены опыты вузов, которые сегодня входят в сотни мировых университетов. Коллектив института участвует в различных научно-образовательных мероприятиях мирового уровня. Таким образом, статус вуза повышается, и университет начинает входить в состав мировых ассоциаций. Буквально несколько лет назад вошли в ассоциацию языковых тестеров, Европы. В эту организацию, в эту ассоциацию входят 74 университета и недавно вот мы тоже стали членами данной ассоциации. В состав ассоциации институт вошел с проектом по татарскому языку. Сегодня, кроме КФУ, данной программы никто не занимается. В 2017 году по направлениям «Английский язык и литература» институт набрал 50,2 балла и занимает 285-ю позицию в мире. Но нужно понимать, что данной проблематикой занимаются практически все страны. И поэтому достигнутый результат – это хорошее достижение. Мы совместно с Министерством образования, правительством нашей республики решили, заниматься вот этими вопросами. В настоящее время в институте нашем институте функционирует центр тестирования по татарскому языку, и мы консультируемся, общаясь, работы работаем с ведущими мировыми экспертами в данной области. Одна из ближайших задач – это организация и проведение саммита языков и культур в октябре 2017 года, где будут обсуждаться вопросы в области сохранения и развития языков и культур. Благодаря сотрудничеству и поддержке зарубежных ученых и экспертов, университет уверенно движется вперед. Мы хотим, чтобы саммит получил международное мировое признание, наверное, в первые годы пока это будет, этого будет добиваться, достичь сложнее, но последующие несколько лет у нас есть свое видение, свои некие уже ориентиры, куда мы хотим. Прийти. Одним из основных направлений педагогической деятельности сегодня является формирование гуманитарной личности, что требует выработки эксклюзивных качеств у будущего выпускника. Подготовка специалиста направлений искусства и гуманитарной науки подразумевает формирование личности, обладающей широким арсеналом профессиональных знаний, планирования культурной деятельности, а также детальный разбор классического современного искусства, философии, мертвых и современных языков. Аурелия Сташкова,